Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников и сегодня я решил продолжить тему потоков энергии, передачи энергии вектора умого пойнтинга И хотя уже на эту тему мы сняли с Алексеем несколько роликов, но под снятыми роликами появились такие вопросы, которые очень хотелось осветить, чем я сегодня и займусь. И Первый вопрос, привлекший наше внимание, был таким. Вот представьте себе, что вы находитесь все в той же тайной комнате из одного из предыдущих роликов. И у вас через эту комнату проходит вал, по которому передается энергия. Где-то с одной стороны за стенкой. Находится генератор, а с другой стороны, за другой стенкой находится потребитель. И вам предлагается определить, глядя на этот вал, с какой стороны и в какую сторону передается энергия. И чтобы понять, в какую сторону передается энергия, нам надо посмотреть не только на то, в какую сторону вращается вал, но и как он при этом деформирован. Потому что если вы передаете по валу энергию, это значит, вы прикладываете к нему некоторый момент сил. И этот момент сил закручивает вал. Ну вот таким образом, что если я начал вращать, то у меня вал закручивается, как вот эта пролоновая трубка в руках. Ну и давайте порисуем, как у нас поток энергии связан с тем, как перекручивается вал. Здесь изображены потребители источник, связанные валом, пока неподвижным. И представьте себе, что на этом валу мы нарисовали вот такой прямоугольник. Ну или даже можете представить, что мы такой приклеили задатчик. И вот мы привели вал во вращение, он стал вращаться источником. По валу передается энергия. И при этом прямоугольник сдеформируется, вал закрутится. Так что та сторона прямоугольника, которая ближе к источнику, она уйдет вперед по вращению. А та, которая ближе к потребителю, отстанет. И прямоугольник станет вот таким параллелограммом. Если мы вращение направим вала в другую сторону... Энергия будет передаваться в ту же сторону, от источника к потребителю. Но деформация прямоугольника в параллограмм изменится на противоположную. Всегда сторона прямоугольника, близкая к источнику, уходит вперед по вращению. А если мы поменяем местами... Источник и потребитель, ну понятно, энергия будет передаваться в другую сторону. Вращение оставил тем же самым, а деформация поменялась в соответствии с тем же принципом. Сторона прямоугольника, близкая к источнику, уходит вперед. И прямоугольник превращается в параллограмм. И таким образом мы Справились с очередной задачей про тайную комнату. Кстати, по-английски в «Гарри Поттере» эта тайная комната называется «Chamber of Secrets» – «Камера секретов». Ну вот мы разные секреты с вами раскрываем. И кстати, для тех, кому трудно представить себе, как эта энергия течет по валу или энергия течет по магнитопроводу или линии электропередач, очень полезно представлять себе э, не стационарный процесс передачи энергии, а момент включения. Вот у нас, если бы вал был очень длинным, мы начали крутить его на одной стороне, на стороне двигателя, а сторона потребителя еще не пришла бы в движение. Э, у нас по валу побежала бы волна упругости, и только когда волна добежала бы до другого конца, Началось вращение на этом другом конце. И вот эту волну можно представлять себе каждый раз. У нас фактически вал сначала вовлекается в движение. По нему течет энергия, заполняет его. Эта часть вращается, а это еще нет. Потом так сказать вал в этом смысле наполняется энергией весь, и уже эта энергия начинает передаваться дальше потребителю. Вот это вот. Момент включения и что происходит. Я бы сказал, что это полезно рассматривать вообще в очень-очень и очень многих физических задачах. Потому что мы привыкли к стационарным картинкам. Но чтобы понять эту стационарную картинку, иногда полезно представить себе, каким образом происходило ее установление. А теперь я перехожу ко второму вопросу. И этот второй вопрос был сформулирован так. Вот тут у меня на столе стоит тележка. В нее вот в этом месте встроен неодимовый магнит. А еще я его подгружу с чтобы она была не такой прыткой. Беру второй неодимовый магнит. Ну и такой опыт лучше делать на отталкивание, чем на притяжение. Подношу магнит сзади к тележке. И вот таким образом, не касаясь ее, передвигаю ее по столу. И... Тот из наших подписчиков, кто эти вопросы задавал, он просил, во-первых, сделать объяснение того, как передается энергия. С одной стороны, в лабораторной системе, то есть там, где стол покоится, а тележка едет. А с другой стороны, в системе отсчета тележки, там, где тележка покоится, а все остальное едет в обратную сторону мимо нее. И я этим сейчас займусь, и насколько я понимаю, как бы трудность вопроса состоит в следующем. Когда мы говорим о векторе умого Пойнтинга, там у нас должны появляться магнитное поле и электрическое поле, скрещенные. И тогда направление передачи энергии перпендикулярно как тому, так и другому полю. Здесь магнитное поле у нас, конечно, есть. Оно создается магнитом. Но где же здесь электрическое поле? Кажется, что его нет. Вы можете в этот момент задуматься, остановить ролик. Чуть-чуть подумать, а потом продолжить то, что я буду рассказывать. А дело в том, что электрического поля нет. Вокруг неподвижного магнита. А в окрестностях подвижного магнита оно очень даже есть о чем свидетельствует следующий простой опыт. Вот здесь у меня взята катушка на 3200 витков, и к ее выводам присоединен светодиод. И когда я подношу быстро магнит к катушке, светодиод вспыхивает на мгновение, совершенно в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея. Давайте рассмотрим два магнита, один толкающий, а другой толкаемый. Вот в такой простой конфигурации. Они стоят одноименными полюсами навстречу друг другу. Сиреневыми стрелками показаны силовые линии магнитного поля, а зелеными стрелками направление их движения. Ну и теперь выделим вот такой контур. Поток магнитного поля через этот контур в данный момент времени равен нулю. Но... Недавно, когда толкаемый магнит был ближе к этому контуру, поток был направлен против движения, а в будущем, когда толкающий момент станет ближе к этому контуру, поток будет направлен по движению. Стало быть, хотя поток сейчас равен нулю, но производная его не равна нулю. И поэтому в этом контуре наводится... В данный момент времени ЭДС индукции. Вот я показал направление электрического поля. Ну а теперь по правилу векторного произведения мы найдем на этом контуре направление вектора Пойнтинга. Оно перпендикулярно как электрическому так и магнитному полю. И направлено от толкающего магнита к толкаемому. И здесь еще надо добавить существенный комментарий. Что если тележка движется с постоянной скоростью в этом опыте, то моя рука и магнит совершают работу против силы трения в колесах. А если бы силы трения в колесах не было, то тележка могла бы двигаться с постоянной скоростью просто по инерции, а поднесенный к ней магнит заставлял бы ее набирать скорость. Теперь же мы рассмотрим ситуацию номер два. Когда наблюдение ведется в системе отчета тележки, ну, и тележка покоится, и магнит, который мы держим, тоже покоится, давайте вот так покажу. И моя рука сейчас в этой системе отчета совершать работу не может, потому что тележка неподвижна, работа это произведение силы, ну сила-то тут наличествует, на перемещение. С другой стороны, при этом под тележкой у нас движется земля. И в этой системе отсчета э, энергия на то, чтобы вращать колеса и преодолевать силу трения, берется из другого источника, а именно из земли, а не из руки с магнитом. Но смотрите, вроде бы при этом работу-то в конце, конечном счете совершаю я, за счет моей энергии. И хотя этот вопрос у нас уже задавался, но стоит его задать еще раз. А каким это образом, как бы энергию все равно трачу я, а работу совершает Земля? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.